Жизнь прожить, не поле перейти, Век прожить в сто раз сложнее задача. Ты смогла сей длинный путь пройти, На судьбу не жалуясь, не плача. Каждый день наполнен был трудом, И на все тебе хватало силы. И дышал радушием твой дом, Где свое тепло ты нам дарила. В твой столетний славный юбилей Мы не станем подводить итоги. Ты, родная, только не болей, Длинной будет жизни пусть дорога. Радостных тебе желаем дней, Пусть усталость сердца не коснется, И пусть светит всем души твоей Чуткая, ласкающая Солнце с юбилеем, с днем рождения.